Кумир Тесен. Да. Здесь мой кумир Сергей, <связываем> <связываем> который говорил мне, ну давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай. давай мы начали, да. Я дал, дал, дал. Но я думал, что мы сегодня 8 бежим, а касса 4 всего. 8 да. это для велосипедистов Я, я, рисовал, был, что, я решил, что, я решил, что у меня сегодня я 8 будет день вызова. Я после этого на десяточку или может даже на двадцаточку Нарушив регламент, пробежать дополнительную четверочку. Ну, можно, я готов за тобой. -а так, ты, наверное, быстро бегаешь? Ну, я сегодня старался. Не хотел пустын. постараться подбежать немножко в темпе, так как мы готовимся к парафону. Ну да, да, тебе нужно. Это свершилось наконец Мы встретились, мы не могли нас встретиться. Отдельную вырезку такую. Теперь будем встречаться. Вперёд.